Ô, oh, Lúcia. В лифте, приехал с третьего этажа, на третьем этаже его убили. А, короче, я был на третьем этаже, хочу дать инфу. А Сыщик, ты в каких люках сидишь? Просто если. Если а, ты сидишь в люках, где второй этаж и третий, вот это вот между следами, да, то ты должен был вид тех, кто туда прыгнул во время саботажа. Я была на втором. Скелли, а ты откуда пришел? Скелли был на, на первом этаже. Он просто пришел был да, с да, левой. Да, Хорошо. Да, да, да. Да, он... с... Смотрите, кто, вроде... трупы секунд, наверное, пять вот так. Короче, это Хейзел этот убил и этот бежит на ну, второй этаж. Что-то не я. Где трупы на? Что, Люси? Хейнов сказал, почему? что выехал на Кейзо в лифте. Я тоже так. не понял, почему. Я даю инфу, говорю то, что убийца в люк прыгнул секунд не, пять назад. Не, не, ну не проверьте Хейзел на всякий случай. Так, кто на втором да. этаже. Не, вы можете меня проверить, но разобрать. Но на этот килл это не Дюк и не Скелли. У меня еще вопрос к Тени А... Это, ты же был на третьем, да, почему-то еще раз. Я показал. не был на третьем, и последний, кто остается, это только Хизл, потому что Ларри и Бетти были на втором этаже во время кила вместе с Люси. Кикайте Никса, при мне а, Кикайте, короче, Хейзл вместе со мной в размен. Это Хейзл. Я думаю, это говорю, Хейзл. Никса Милос, кик. Хейзл убийца. Потому что я видел, как Хейзл спускался с третьего этажа. А труп был сделан на третьем этаже, и отправлен по лифту на первый. Ну, я говорю, это Никс, скорее всего, вдруг Хейзл. тогда Хейзл. я прыгнул Потому Никса, кикните, меня проверит. то из, из вас, или Хейзл, или Никс, и кидайтесь. Кикайте нас в размен просто даже, Я просто не проверяя... рассказываю. Дай ск... Окей, можно и я про... скажу, как было. Вы О, Вы как было? Вы потеряете. Вы потеряете дайте скажу, инспектора. смотрите, типа, Никс убил этого на как его там на картинке, которая, где бильярдный стол. Вот. И типа побежал нажимать на колокол. Я помню то, что они вдвоем оставались. Вот. Ну, а а а они, скорее всего, в убил сделал. Во время прошлого QA я был с Люси на втором этаже на книжке. Вы потеряете инспектора. Мило, скажи, как так получилось, что ты там, где бокачки, кто не спустился, а потом уже не вышел, а ты на втором тире бегал, бегает встал. Да, мило. Сыщик. А, стоп, сыщик. А, сыщик, Мне казалось, Люси, сыщик. Ладно, извиняюсь. Не, видимо, не так понял. Не, лю... Да, извиняюсь. Ну, хотя бы поговорить хотя бы. Ладно. Сверху, Кинога. Мне казалось, Люси, сыщик. Я не так понял, видимо. Какие категории? убийца. Блять, я вообще не умею на этой карте играть. Мне типа просто бегу, кнопку нажимаю, у меня типа приближается экран, а происходит. Хейзел солен. Замыкайся на своем Кстати, за скамили мамонта. Меня слышно, нет? Окей. Да блин. Ну если я за луфт... Никс, как ты мог Роджеру поверить, ты меня в... ничего, по-моему. поцентр убийца, потому что... <смех> ну, я случай... ну, вроде бы говорили, что даже на если вышли или... Пофикшили? Да. Надеюсь. Да, с пропуском и двумя персами. Я купила только сел. ради костюмчика. и мне дюк выиграл, блядь, и что? Блядь, я за Башмак. Тревный, реально. Я не я говорю, я говорю, я говорю, я говорю, я говорю, я говорю,